Привет друзья! Вы на канале Funny Any. И совсем недавно на просторах интернета появилась информация о новой серии LOL Pants. Это уже четвертая серия полюбившихся всем сюрпризом. И называется она Декодер. Если вы уже ждете эту серию, обязательно ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Производитель MGA Entertainment Предлагает нам поиграть в следопытом и с помощью специальной лупы, которая, кстати, является одним из сюрпризов новой серии: открыть все тайны новых игрушек, прочитать секретные сообщения и внимательно изучить упаковку и лист коллекционера, чтобы узнать, каких питомцев нам ждать во второй и третьей волне. Кроме волшебной лупы, у новой серии Low Pets есть еще одна особенность: у наших любимых куколок появится не только при. Всем питомцам. Собачки, кошечки, зайчики и хомячки, но и экзотические совы, скотс и даже ежик. Также коллекция пополнится милыми поняшами. Как же без них? Обязательно напишите в комментариях животных вы любите? Меня так заинтриговала новая серия LOL Pets, что я решила посмотреть кто из знаменитостей любит таких питомцев порой очень экзотических Ну что, поехали? Знакомьтесь Это совята Энджел Минкс, питомец куколки Ангел и Тичес Оуэлл питомец учительницы. Новые питомцы очень похожи на своих хозяев Питомица Ангела такого же нежно-розового цвета милашка. А питомец учительницы в очках. Наверное, это мудрая сова. Так кто же из знаменитостей любит совы? Ну, конечно же, это Гарри Поттер и его белая почтовая сова Букля. И английский актер Генри Кавилл Супермен с совой. Очаровательные скунсы. Ле Скунк Бибей и Мисс Скунк. Питомцы. Снагл Бэйби Наверное, вы подумали, как скунс может жить дома. Он же неприятно пахнет. И правда, скунсы в случае опасности вырабатывают секрет, который имеет очень плохой способ, Так они защищаются от врага. Дома же им бояться совершенно нечего. И они становятся очень милыми, пушистыми домашними зверьками. И совсем не воняют. Ким Кардашьян и Ник Кена очень любят скунс. Ким Кардашьян наряжала своих детей в забавные костюмы скунс. А Ник Кена сделал себе прическу скунс. Как вы думаете, стоит ли им завести этих милых зверьков у себя дома? Напишите в комментариях. У Чики Бэй появится колючий друг ежик в черных очках. Вот это домашний питомец. Даже погладить не получится. Такой же питомец есть у студентки Каролин Паркер из штата Юта, США. Карликовый африканский ежик по кличке Хаф с вампирской улыбкой. У него есть клыки, которые сделали его самым милым ежом в инстаграм и прославили на весь мир. Также новая серия нас порадует поняшками-милашками. The Pony королевы и шоу пони питомится шоу бэби, The пони с блестящей кривой хвостом, как и подобает королевской пони, а шоу пони с эффектным пером чтобы выступать на шоу вместе со своей хозяйкой неравнодушен к поняшам и Брэд Пит, который подарил всем своим шестерым детям по пони у куколки Шугар Квин появится сразу два петра Sugar Squeak и Sugar Sneak. А мне кажется, что это две маленькие мышки. А вы как думаете? Обязательно напишите. Судя по листу коллекционера, они будут очень редкими. Поэтому ждем золотой шар с этими мышками малышка. Как вы думаете, они поместятся в одном шаре? Или придется искать два шарика? Кстати, совы питаются мышками. Поэтому питомцам Sugar Squeak Стоит остерегаться питомца-ангела и учтеница. В новой серии, так как и в предыдущих, будет хомяк Коко Хэмп, питомец как Кьюти. И мимимишные кролики. Сноубани Бани, питомец Сноу Angel И Хоп-Хоп Спринс, питомец Принс. У Джастина Бибера был пушистый друг, хомяк Пэм которого он подарил своим фанатки. А ушастых кроликов полюбили актриса Джессика Альба и модель Кара дельвин. Кошечками MGA Entertainment нас тоже порадует. Ждем питомцев для Baby Doll, Cozy Babe, плельщицы и фанки кьюти. Мне кажется, самой милой получилась Kitty Doll с бегудюшкой. Вам кто больше понравился? Напишите в комментариях. Большая любительница кошек Пенелопа Крус. Она подбирала своих питомцев прямо на улице, поэтому они не породистые, а самые простые и обычные животные. Перис Хилтон тоже любит пушистых друзей, но отдает предпочтение породистым кошкам. Да-да, у нее не только множество маленьких собачек, но и целых четыре роскошных кошек. Еще в новой серии нас ждет три собачки. Тачдаун Рафери Для куколки Тачдаун Дон Пуч Для куколки Рассвет И очень редкая Дак Рейвен Для куколки Сумерки Ждем еще один золотой шар С ночной собачкой В милых черных очках У Леди Гага есть такая же собачка Как у куколки Сумерки Мне кажется, у Только не хватает черных очков А у собачек Пэрис Хилтон есть даже свой собственный двухэтажный дом с балконом. Думаю, питомцам куколоклоу такой тоже бы пришелся по вкусу. Какого питомца из четвертой серии Дековер вы бы хотели сместить для своих куколоклоу? Обязательно напишите. И если вам понравились новые питомцы, не забудьте поставить лайк. Всем спасибо и до новых встреч на нашем канале.